Зовут поверить снова в чудеса. Альпы зовут смелым быть всегда. Друзья на мы все на пасе победим и не отступим никогда. Альпийская история Клад дяди Шевро. Вторая часть. Турнир Для жителей Альп, которым исполнился год, проводится ежегодный турнир Финал уже близок, но наших героев ждут новые испытания Ой, ой, иди аккуратнее, я чуть не упал Сам иди аккуратнее, мне трудно держать равновесие ты раскачиваешь бревно! Ай, ай, ай, ай. Ай. Коки, нам нужно перебраться по бревну и не упасть в реку, как эти два барана. Будем помогать друг другу, и все получится. Сначала ты будешь держать бревно, чтобы оно не качалось, а я перейду на другой берег. Потом я буду крепко держать бревно. И ты спокойно перейдешь через реку. Коки, ты очень хорошо придумал. Испытание испытания! Уже скоро вечер, нужно спешить! Хм, а вот и клад! Да, но как нам попасть наверх? Вот трамплин. О, сейчас сурки с его помощью первыми доберутся до цели. Помнишь стену? Мы не могли на нее забраться, потому что не помогали друг другу. Теперь будем действовать вместе. Точно! Я прыгну на трамплин, и доска подбросит тебя к кладу. Кто вторгся в мои владения? Кто нарушил мое спокойствие? Или я затопчу вас. Это же большая лениха! Они много страшных сказок рассказывают. Бежим отсюда поскорее. Нам не убежать от нее. Помнишь сказки? Она быстрее ветра и сильнее гор. А, тогда такой вариант. Один спасется, подпрыгнув на столб, а другой пожертвует собой и спасет друга. Пожертвовать собой? А почему я, а не ты? Смотри, Коки, идет большая олениха. Она сейчас затопчет сурков, а потом и до нас доберется. Что же нам делать? Да, Роги, но мы не можем сбежать, оставив сурков. Нам нужно спасти их. Да, Коки, ты был хорошим другом. На счет три, раз, два, три. А -а -а! <звы> <звы> не узнали, не узнали. Это я, это я, Кры. Да, это я, новые смешные. Дядя Шевр уже давно предложил мне сыграть эту роль, и я согласилась. О. Но откуда тогда страшный топот? Вот этот? А кто же победил? Мы первыми добрались до сундука, и значит первыми его и откроем. Две конфетки – это и есть Клад? нет клад под трамплином это ключ вот только от чего он а вы прочитайте что там на нем написано дружба, дружба и, и, преданность. и преданность дружба и преданность это и есть клад Прости меня, мой дружок Сурок. Вы такие молодцы, прошли все испытания вместе и ни минуты не колебались, помогая другим. Альпы зовут, снова в чудеса. Альпы зовут. Мы все напасть и победим, мы не отступим никогда!